Ну что ж, наконец-таки, ребят, пришло время поиграть в мною любимый Скайримчик. Я надеюсь, и вами любимый тоже. Многим моим подписчикам я уже не раз говорил и на стримах, и в моих видосах, что просто обожаю эту игру, тащусь от нее, да. И вот, наконец-таки, она, друзья, в эфире на моем канале. Прошу любить и жаловать, друзья, всеми любимая легендарная RPG-шечка Скайрим или же The Elder Scrolls 5. Ну и, конечно же, в ожидании The Elder Scrolls 6, друзья, как обычно это бывает, я всегда играю только в те игры, ну, в последнее время играю в игры с продолжением, а у этой игры, черт возьми, ребятки, будет обязательно продолжение, это ts 6, все мы его ждем, но ну, а пока и мы его ждем, я вот немножко решил опять-таки поностальгировать, давайте уже, ребят, сыграем э, в Skyrim, погнали! Естественно, продолжаем мы игру, я уже играл, и с самого нуля, естественно, начинать не буду, да, с самого начала, а мы продолжим просто, э, просто ту самую мою уже начатую игру мною и поиграем в нее, погнали. Ну что ж, ребят, вот мы и начинаем продолжение моего прохождения, я уже тут немножечко поиграл, да, и... Поиграл я уже немало У меня сейчас на данный момент Давайте вкратце расскажу, какой у меня уровень Посмотрим, сейчас зайдем в навыки Посмотрим статистику мою И глянем, что уже я имею на данный момент А имею, ребятки, я уже 21 уровень Вот могу показать вам ветки Которые сейчас я развиваю Я... Так, секундочку. Я сейчас двигаюсь э, очень по сложному пути. Во-первых, ребятки, скажу, что я играю на самом сложном уровне сложности. Могу продемонстрировать тем, кто не верит. Вот, ставим игра. Не видим, что у меня легендарный уровень сложности. Выше легендарного сложности просто э, не бывает. Играю я с э, одной интересной сборочкой. То есть на просторе интернета ее можно найти. Я уже не совсем помню, как она называется. Но всем заинтересовавшимся ребятам и девчулям, кто про это дело спросит у меня в комментариях я обязательно найду информацию друзья и поделюсь ей кому интересно может быть кто-то уже знает что это за сборка может быть уже кто-то на ней играет но я говорю всем заинтересовавшимся я обязательно скину э, необходимые данные ну и возможно в процессе я также размещу всю эту информацию на моем канале здравствуйте женщина проходите мимо я не против вот то есть э, давайте вкратце все таки продолжим покажу я чего я уже достиг чего я добился Значит, смотрите, 21 уровень у нас есть, это я уже показывал, и я планирую развивать вообще на, на что хватит, как говорится, моих сил. Пока иду, ребятки, по такому вот пути. Развиваю красноречие, алхимию и еще один навык. Сейчас я вам покажу. Так, так, так, а по-моему, да, это, по-моему, пока что все. В процессе планирую развивать зачарование, да, то есть у меня сейчас пока что такой вот путь. Все остальные навыки постольку, поскольку, друзья, самое основное это красноречие. Алхимия. Ну, еще вроде у меня торговля, да, по-моему, качается. Что-то я ее не нашел. Я, по-моему, через нее просто-напросто проскочил, друзья. Сейчас глянем, какие у меня навыки еще на высоком уровне. Что-то я не вижу. А где торговля? Торговля же у нас тоже как навык считается. Алхимия есть, красноречие есть. А, тут торговля. Как она вообще идет, по-моему, отдельным навыком? Или я немножко путаю? Красноречие. Это раз. А, торговля. Торговля. Куда делась торговля? Была все время торговля. А, или это что-то другое? Я вроде помню, что есть такой навык, но почему-то я его здесь, друзья, найти не могу. Есть легкая скрытность, взлом, карманные кражи, красноречие, алхимия. Так. Угу. Значит, просто-напросто я, ребятки, что-то упускаю, Я, видимо, просто путаю, да, игру э, с другой игрой какой-то. Да, то есть красноречие у нас и открывает все торговые навыки. Я просто, ребятки, да, перепутал сейчас Карим с какой-то другой RPG-шечкой, наверное, с тем же Морровиндом, который я недавно играл, потому что там есть отдельный э, пункт, по-моему, торговли. Вот. А здесь такого нет, к сожалению. Ну, да ладно. В общем, мы разобрались, что все у нас в красноречии упирается. Я вот сейчас качаю именно то самое красноречие. Она у меня немножко увеличена а, бафами определенными. И мы сейчас развиваем алхимию параллельно с красноречием. Я так пытаюсь заработать по максимуму деньжат. А с деньжатами у меня, ребятки, все в порядке. Если мы увидим, покажем на предмет, то у меня 28 тысяч в кармане. И я в основном их трачу на увеличение каких-либо навыков. То есть приоритетно, да? Ну, на данный момент находимся в котелке Аркадии, где происходит мое основное, так сказать, развитие. Я сейчас тренирую навык алхимии, но так как этот процесс такой достаточно утомительный, мы здесь, наверное, все-таки зависим надолго. Ну, а после того, когда немножечко эту проблему решим, мы, ребятки, продолжим. Ну что ж, Аркадия, приветствую тебя, поторгуемся, что ли? Вот мы, в общем, с ней развиваем алхимию следующим путем. Я у нее пытаюсь Поучиться алхимии, она меня уже не может научить Но я с ней торгую Немножечко читерским, можно сказать Способом, да Ну, это как не чит Я бы сказал, не читерство, а небольшая Фича данной игры, да, что до сих пор не Пофиксили Можно, можно информацию По этой фиче найти В определенных источниках, да То есть, ну, я вам сейчас продемонстрирую В общем, мы просим у нее на продажу Что-либо, да, то есть и мы с ней начинаем торговать. Я смотрю, что у нее есть куча, всякой, куча всяких ингредиентов, да, которые мне пригодятся. Ну и я, естественно, у нее эти все ингредиенты и приобретаю. Да? После чего... После чего, да, то есть, ну, естественно, самые дорогие я оставляю у нее, пока не стараюсь приобретать, потому что это, ребятки, экономика, и мы тем самым копим денежки. Вот, а продав ей, точнее, купив у нее все, естественно, она немножко обогатилась. Я же, в свою очередь, ей предлагаю зелья, которые я умею варить. А умею я варить их нехило, да, то есть у меня вот один только яд повреждения регенерации магии а стоит 674. Я буквально продаю два этих яда. А у нее остается 500, 544. Я смотрю, что у меня подешевле. Есть регенерация здоровья. Тоже зелья, набросанные из всяких ингредиентов. Они непонятно какие эффекты дают. То есть не совсем такие, я бы сказал, классные. Поэтому мы э, с удовольствием все это дело... Продаем, не паримся. 116 у нее осталось. Берем какое-нибудь менее дорогое зелье. Это... И вот, к примеру, сопротивление а, холоду. Да, наверное, подойдет. У 124 стоит идеально, друзья. Продаем одну штучку. И смотрите, мы у нее обратно забираем все наши денежки, продавая свою собственную продукцию. Ну что ж, а из ингредиентов, которые мы у нее сейчас купили, мы, естественно, варим зелье. Вот на этой зелеварочной стойке. Я поэтому, ребятки, и говорю, что это мое место пребывания Последнее время постоянное, да, то есть у меня на данный момент пока нет особого постоянного места пребывания, поэтому приходится перекантовываться. Да, друзья, прошу, познакомьтесь, это дружище Свен, который с нами ходит, который нам постоянно помогает в наших приключениях. То есть он у нас в качестве компаньона идет, да, и не про это, Прошу, не путайте с насильником, это наш носильщик, он переносит наши вещи, да. И кому, ребята, интересно, давайте продемонстрирую своего персонажа, кем я играю. Я играю за... Женщина, друзья, да, вот за такую красивую, ну или, можно сказать, на любителя женщину, да Я уже очень много переиграл а, мужиками, да, в этой игре И вот решил а, немножечко разнообразиться И я теперь играю за вот такую вот женщину-воительницу, которая и ведет за собой бойцов Ее нелегком приключении, да, то есть вот такие вот мы Раса, по-моему, у нас имперцы, да, то есть мы за империю Играем, И вот мы играем за имперца-женщину. А компаньон у нас Свен, который умеет обращаться с топорами, который любит тяжелую броню. В общем, серьезный такой, брутальный мужчина. Несмотря на кстати, да, нормальный такой. Ну, мы его проверим в бою, как он быстро сложится от удара драугра какого-нибудь или еще какой-нибудь нечисти. Посмотрим, что он из себя стоит. Да, братишка? Да, все, посмотрим мы на твои умения в бою. Но это еще будет, я тебе обещаю. Так что ты давай не расслабляйся, иди он лучше на турнике подкачайся. И по поразвивай бицуху или трицуху, что-то там развиваешь обычно Так, ну ладно, в общем, ребятки, по поводу торговли По поводу торговли, смотрите, какая фишка Сейчас я быстренько сохранюсь, черт возьми, не помню, на что быстро сохраняться То ли F5, то ли F6, ладненько, сохранимся просто так, обычным способом И проверим, так, на F5, по-моему, быстрое сохранение Да, то есть а на F9 быстрая загрузка, да Для чего мы это делаем? В общем, мы у нее все скупили, мы ей все продали, да? Единственное, что нехорошо, то мы постоянно забиваемся И переносимый вес становится гораздо меньше Надо варить зелье, да, из того, что мы берем Очень много ингредиентов Да, и... Да, ребятки, смотрите, какой способ То есть мы достаем какую-нибудь пушку, которая у меня есть на данный момент Ну или лук, или пушку, вообще без разницы Но я предпочитаю обычный меч Ударяем ей по, -по, -по голове этим мечом Вот так вот, да и делаем обычную загрузочку на F9, загружаемся, перед ней снова становимся, Привет, да, она у нас все забывает, извините, и мы мой, начинаем ты торговать ты с ней снова. Да, никакой гремучки у меня нет, ты что-то нагоняешь, женщина. Вот, в общем, так, такой, ребятки, способ. А, смотрите, то есть мы идем сюда и у нее опять есть разные ингредиенты. Появились, кстати, и другие ингредиенты, которых у нее до этого не было. Она нам снова их продает и мы уже сможем из этих ингредиентов сварить какое-нибудь а, зелье-барматуху на продажу. Так что вот такой, ребятки, способ. У нас имеется. Но пока я сейчас этого делать не буду покупать. Да, мы уже подзагрузились немножечко. Мне сейчас требуется потратить бабло, которое я накопил. Это именно 20 там с чем-то тысяч. И я с этим баблом, наверное, поеду в город, где я тренирую свое красноречие. Ну что, дружище Свен... А ты пока торгуй, да, то есть, а я пока поеду в другой город, наверное, да, но хотя давай мы сейчас у тебя еще, нет, если я у него прикуплю, то я буду загружен, ребятки, по максимуму, так, попробуем обменяться со Свеном вещами, но я вижу, что у него дела тоже обстоят не совсем хорошо, он у нас загружен просто под самый потолок, я, видите, даже не могу передать ему обесинского окуня, например, да, который там всего лишь 500, ну, пол, полкилограмма весит и... Он уже его не может нести. Просто, дружище с у меня загружен по максимуму. Вот, если вы посмотрите, по весу вот сейчас отсортируем. То, помимо керас и прочего, у него всякой, всякой хрени, дребедень лежит, который он у меня переносит. Он является, ребятки, носильщиком, не насильником. Прошу, не путайте. Вот, смотрите, в общем, что у него есть. В общем, очень много всего он переносит. Ингредиенты, всякие яйца там в больших количествах и прочего. Яйца такой. Момент прям отметил. Так, ну что? Показывай дорогу, говорит он мне, я тебе сейчас покажу дорогу. В общем, идем за мной, мы сейчас с тобой поедем торговать. И я еще раз проверю предметики. Но прежде чем мы поедем торговать, друзья, я сейчас наварю немножко зельев для продажи. И мы продолжим, друзья, да. Зелье, ребятки, думаю, все знают, как у нас варится. Мы подходим просто вот к этой варочной зелье, варочной стоечке, да. Так, для начала давайте я у нашего дружи... я дружище Свена возьму не пониз... все необходимое. Мы выберем ингредиенты, да. Мы выберем все ингредиенты, которые у него есть в инвентаре, да, то есть это, это, ой-ой-ой, так-так-так, я надеюсь, я это не ем, а я это беру, вы перегружены, не можете бежать. Я надеюсь, что я это не съел, но хотя мне кажется, что я что-то даже и съел, просто здесь нужно, ой-ой-ой, съел, некоторые ингредиенты я, ребятки, ем, и нет, вроде взял, не знаю, в общем, я перегружен, и смотрите, как у нас варка, варка зелий происходит. Подходим вот, значит, к этой штуковине и начинаем а, варить. Давайте-ка сварим сейчас мы что-нибудь бодрящее, настоящее. Так-так-так, смотрим. Очень много рецептов, но несколько рецептов заслуживают внимания. То есть сейчас мы будем смотреть что мы можем сварить Крутяцкого? Во-первых, то есть посмотрите, чего у вас больше всего и компонуйте. Как видите, у меня навыки, точнее не навыки, а все свойства у предметов открыты. А это, друзья, значит, что я очень сильно попыхтел, чтобы это дело сделать. То есть я очень сильно под поднапрягся. То есть, естественно, все это открывал без читов. Это у меня заняло очень большое количество времени. То есть, практически на каждый ингредиент, смотрите, я открыл по 4 навыка. Но есть и такие, у которых я еще не открыл. Например, вот у жира тролля нет еще одного навыка. То есть, вот он неизвестен. А. Те, кто, допустим, не в курсе, объясняю, что изначально, когда мы начинаем игру, и мы не алхимики, только начинаем учиться, у нас вот эти все вот навыки, они просто-напросто в неизвестном состоянии стоят, и только при поедании, к примеру, какого-нибудь ингредиента мы открываем только один навык, а у меня, как видите, уже у всех четыре, поэтому я уже... Тот еще алхимик, то есть я могу варить уже практически любое зелье, но только пока что не с самыми хорошими статами. Самые хорошие статы нас ждут обязательно впереди, мы к этому непременно придем. Но пока, друзья, будем варить именно только самые ценные, так сказать, зелья. Ну, во-первых, давайте, ну, можно наварить зелья, в которые, допустим, будут в большом количестве продаваться. Именно, смотрите, ветка чертополоха. У нас 156 их штук, это очень хорошо. Дальше смотрим, какие же еще есть схожие по рецепту. Есть лиловый горноцвет, мы, мы варим сопротивление холда и уже смотрите, какая у него огромная идет стоимость. Это 201, но это да, это большая достаточно стоимость. И этого нам будет достаточно, чтобы торговать уже этим сопротивлением холода, к примеру, выравнивать цены. Просто не всегда получается выровнять большими ценами, да, то есть есть зелья, которые больше тысячи стоят и так далее. Но у торговцев остается небольшая сумма. И вот эти сопротивления холда у меня будут использоваться в виде как ну, выкачивания всех денег из... Торговцев. То есть вот такая вот, ребятки, схема. Можно еще поэкспериментировать, потыкать да, в разные. Вот, например, если с чесноком я буду копировать, то у нас более дорогое зелье получается по 478. Если, к примеру, какие-то другие, другие будем выбирать, то также можно, ребятки, достичь какой-то другой стоимости. Вот, э, ну, естественно, я сейчас не буду фанатеть, я просто-напросто наварю то, что обычно я и э, варю. То есть именно для продажи. Ну что ж, э, давайте сейчас я все э, как следует наварю, а после мы продолжим. Итак, в общем, мы закончили с зельем вареньем. И тут немножко возникнулась небольшая проблема. Да, мы все находимся в котелке Каркадии, И сейчас я перегружен по максимуму. Я решил братишку скры э, скрыть, говорю говорю, Свена, значит, а... Немножечко, немножечко, значит, выкласть, выложить у него из инвентаря предметов. Забрал у него самое тяжелое. А именно тяжелым являются все вещи, которые он переносил. Сейчас я вам покажу какие-то вещи. Это у нас, значит, имперская броня тяжеленная. Я, наверное, вот здесь ее выброшу. Это у нас... Дальше смотрим. Стальная броня тоже тяжеленная. Это все самое тяжелое, что у нас оттаскал с собой... Наш братишка, ничего, если я здесь немножечко у вас по мусорю, да, то есть, но ну, я потом со временем это все уберу, да, вот тут вот пускай на лавочке полежит, хотя тут наверное, наверняка кто-то сядет, поэтому, ну, я вот сюда вот в уголочку аккуратненько все сложу, да, то есть, как бы, вне всяких плохих мыслей, то есть, вы не подумайте, что я тут с умыслом то, чтобы просто вам нагадить, нет, ни в коем случае, я просто-напросто избавляю нашего братишку Свена от... Какого-либо ну, лишнего можете... веса, да, то есть он нас не может много нести, а так как мы по большому счету счёт, пока что сейчас как в роли купцов, да, выступаем, качуем из города в город, Ладно, мы, нам можете... тяжелое вооружение ни к чему, да, то есть э, ни к чему нам сейчас всякие тяжелые керасы, поэтому я решил пока его разодеть и сейчас мы э, постараемся перекласть ему, а все, что у нас есть еще тяжелого. Это все, это, это все ингредиенты, да, я вот на них смотрю сейчас, например, вот этот бородатый мох. Тоже можно ему переложить, 374. Так, и что у нас в больших количествах? Это вот а, середейский листохваст. И все, мы, смотрю, сейчас можем нормально идти. Выступаем в другой Но город. Здесь? Нет, нет, нет, братишка, ты не будешь здесь. Выдвига выдвигаемся в город, нас ждет город под названием. Сейчас я покажу вам. Какой нас, наш, нас город ждет. Так, достаточно выйти из этого здания. Все, пора покинуть котелок Аркадия и пора выдвигаться а, в город. М -м, город, город, я вот немножко подзабыл, как он а, называется. Сейчас мы это и посмотрим. Это город Имперский, а, находится он а, на севера. Западе, насколько я помню, от того места, где мы сейчас находимся. И мы сейчас к нему отправимся. Я, ребят, точно не помню. Сейчас я как открою карту, я обязательно сообщу, как он а, называется. Сейчас мы находимся в Вайтране. Сердце острова, сердце вот этого места Скайрим, да. И мы сейчас будем выдвигаться. Так, где же наш Свен? В смысле, он здесь подождет? Он реально не шутил, что ли, с нами? Капец, какой серьезный парень, почему это? Я думал, он шутит, а он нет, а он кажется, остался ждать действительно в котелке Аркадии. Сейчас мы его заберем с собой, ведь он наш насильщик, он таскает нам вещи. Что ж ты здесь стоишь-то? Пошли со мной, следуй за мной, ты что-то устал-то? Пойдем, пойдем, нас ждут великие дела, то есть нам сейчас нужно в имперский город, блин, не помню как он называется, сейчас, ребятки, я вспомню вместе с вами, так, а он находится у нас на севере, так, нам нужно закрыть, значит, это все дело и открыть карту мира Он, на... так, зря я метку поставил, надо удалить Вот он, ребятки, здесь на севере находится, на северо-западе, как я и говорил, Именем ему Солитьют, друзья Вот в Солитьют мы сейчас и направимся, нам можно просто-напросто совершить быстрое перемещение ведь, ведь мы не играем с модом на выживание, а Такой тоже есть для Skyrim, кто в курсе мы можем так переместиться. Вот давай мы, наверное, сейчас прям так и переместимся а, туда, в этот замечательнейший а, город Солитюд. Именно там у нас находится коллегия бардов. И именно в этой коллегии бардов нас и обучают искусству говорить правильно, то есть красноречию. Вот только я не знаю, до скольки он будет нас обучать, этот чувачок. И, возможно, уже он нас и не сможет обучать. Ну сейчас, ребятки, мы проверим золото, мы пока для этого и копим, чтобы обучаться, еще раз обучаться, да-да-да, то есть, так, что нам нужно для того, чтобы обучиться говорить. Так, значит, прибыли мы в Солитьют, и здесь у нас как раз ночь, да, то есть в ночное время, надо подождать, наверное, до утра, потому что ночью... У нас не работают э, наши все лавки. Так, вот можно взять, взять, взять какие-то ингредиенты, собрать, да, то есть... И сейчас, да, мы пойдем. Так, смотрим, какие на нас бафы. Какие у нас есть, так, какая магия на нас воздействует. А, смотрим, значит, постоянные эффекты. У нас имеется, значит, имперская удача, это понятно. Благословление, повышение здоровья, повышение искусства торговли. Цены выгоднее на 10%. Это у нас амулет. Дар милосердия красноречия увеличена на 10 единиц. Но ну, я думаю, это не, пов... это не повлияет на цены, потому что эти повышающие, так сказать, плюшки, они не учитываются. Ну, а мы идем, значит, у нас дождливая погода мерзопакостная, смотрю, здесь. И я думаю, что вот сейчас мы придем, когда в коллегию, мы наверняка никого там не застанем, потому что все уже давно спят. Кто-то здесь болтает друг с другом. Что вы здесь, мужики, болтаете? Давайте уже в пивнушку быстренько. Чего вы здесь стали то все? Думаете, дождик на улице, идите бегом-бегом в помещение. Встали стоят, мокнут. Мне вот тоже не по себе, я тоже вот мокну. Иду тут, у меня волосы намокли уже. Мне бы зонтик какой-нибудь. Вот вы посмотрите, я весь прям, я вся промокла, друзья. Вся промокла до нитки. Как видите, с меня прям вода так и льется ручьем. Так, ну ладненько. Идем, короче, идем. Идем куда нужно. Ох, как много здесь всего наросло-то, а? Это мы все собираем, это нам пригодится. Это все в качестве ингредиентов, да, нам будет, мы будем использовать. Так, идем дальше. Ладно, все цветочки мы успеем пособираем. Наша основная задача сейчас это обучиться красноречию. А, коллегия бардов. Где у нас коллегия бардов? Я уж что-то подзабыл, вот она тут недалеко должна быть. А время у нас сколько? 23.47 я вижу, у меня часики показывают. Вот видите, в левом верхнем углу экрана они у меня расположены. И вот мы прибыли уже к месту назначения, в коллегию бардов. Но я стопудово уверен, что здесь все спят. Войти-то еще можно, но точно мы там сейчас вряд ли кого-то найдем. Ну хотя, ребятки, попытаться стоит. Мне сейчас важно найти человека, который обучает красноречию и обучиться по максимуму. Я думаю, тех денег, те деньги, которые я заработал, нам в этом помогут. Кстати, надо было наварить еще зелень на, на увеличение торговли. Точнее на выгодные цены Но мы попозже это сделаем Так, вот мы пришли, значит, и смотрим, кто у нас здесь имеется Да, вот с видом от третьего лица Немножко расплывчато все види... смотрится Я вижу, да, потому что у нас а, Такие модификации здесь стоят да, Поэтому будем смотреть от первого лица Так более-менее почетче все видно Ну что, где у нас чувак, который обучает красноречию Что-то я не могу а Ау, есть кто-нибудь? Что-то у нас за книжечки такие Ладно, это мы не будем читать А у, кто есть? Кто-то где-то кто где стонет, я слышу. Где кто стонет? Скорее всего, на нижних этажах. Давай сейчас пройдем сюда и посмотрим. Любят эти барды пожрать по вечерам, поэтому они тусуются на нижних этажах. А может быть, даже и в комнате. Так, кто это у нас такой? Ага, это нам чувачок не нужен. Но я вижу, что он спит. Скорее всего, второй его сподручный тоже давным-давно уже сдрыхнет. Мы тут приперлись вообще не вовремя. Так, это кто такой? Это у нас, значит, другая де девчонка, которая нам не нужна. А тут кто у нас? Так, МГ6 пальцев нам тоже не нужно, этот человек. Смотрим еще, шаримся по комнатам, э, не, ст громко стучим, никому не даем поспать. Вот ты-то нам и нужен, Жиро, Жимар. Ты же у нас точно обучаешь. С талантливым Приятно мне тоже с тобой встретиться, давно не виделись, чувак. Так, ну что, ты меня будешь красиво учить говорить? Я бы хотел покрасивее бы научиться. То есть ты в любое время дня и ночи, смотрю, обучаешь красноречию. Замечательно. Смотрите, ребят, какая дикая цена. Цена 2240, да, то есть у нас 0. Я думаю, мы сейчас все деньги здесь сольем, потому что денег надо дохрена. А это, ребятки, очень важный сейчас для меня параметр красноречия, поэтому мы тратим все свои накопления и сбережения. Жаль, что у него нельзя их вытянуть, я бы с удовольствием как-нибудь вытянул, но воровские навыки мне, наверное, не позволят это сделать, да, то есть как-то можно вроде украсть обратно это, эти деньги, да. Может быть, даже сначала мне нужно было развиваться искусство воровства, да, то есть где-нибудь, но я все-таки предпочту сейчас на начальном этапе обзавестись красноречием и начинает заколачивать свой бюджет. Ничего страшного, если мы сейчас потеряем эти деньги. В конце концов, если мы разовьем этот навык по максимуму, у нас потом... Ох, нифига себе, цены это как подросли, а? После 75. Вы только поглядите, а? 75. Офигеть, цены дикие. Вы что творите? Вы меня просто обдираете. 3900, ребятки, стоит. Это просто капсдец, на самом деле. Давайте-ка мы... Да буду, Похоже, буду. Да река. буду, осторожнее, я не волнуйся. Ой, Все бабло из меня вытянул. Вот представляете, как богато живет этот человек, когда, когда я пользуюсь его услугами. Я, наверное, один из самых дорогих вип-клиентов, которые у него что-то заказывают. Но, ребятки, это действительно мне сейчас важно. Так, давайте поднимем уровень. Но перед этим я предпочту, наверное, сохранить игру. Давайте сохранимся, да. То есть нужно обязательно сохраняться. Не забывайте, друзья, сохраняться. Так, и поднимаем уровень. Уровень 22. Что же мы себе сейчас поднимем? Наверное, здоровье, либо запас сил. Запас сил тоже хорошо, друзья. Магию тоже надо качать. Ну, магию мы попозже будем качать, когда свяжемся с магами. А пока нам хочется быть выносливее и здоровее. Давайте запас сил разовьем. 250, да, и смотрим. Красноречие у нас 88, но оно увеличено. На самом деле у нас его гораздо меньше. У нас 78 всего. А мне нужно 90 в идеале, чтобы открыть какие-то новые плюшки. По этой линии я не пошел, потому что ну, она мне показалась пока что не такой хороший, да. То есть тут у нас подкупать стражников. То есть это ветка торговца, такого, знаете, какого-то вора, да, то есть угрозы, там, попытки убеждения и подкупать стражников. Нет, я пошел по вот этой ветке, конкретного торговца. У меня сейчас на очереди скупчик, но на него, ребятки, нужно 90, как вы видите. Поэтому мы... Так, вы можете торговать крадем с любым торговцем. Мне нужно, ребятки, в идеале достигнуть 100 пунктов, чтобы у нас у всех торговцев было по 1000 золотых для торговли. Но до этого надо, ребятки, дорасти. Поэтому продолжаем развивать навыки. Я надеюсь, мне хватит денег, чтобы еще сейчас обучиться. Но я не уверен. 3900, друзья. Это надо 15 тысяч, а точнее, даже больше, но я постараюсь сейчас продам все шмотки, которые у меня есть. И все-таки я выбью у него последние два пункта. 79 торговля, а красноречие даже 80 у меня. Отлично. Два пункта последние я у него все-таки выбью сейчас. Да, то есть они мне нужны для этого уровня. Видите, ребят, как я развиваюсь? Я стараюсь с каждого уровня получать по максимуму. Поэтому я и начал именно с торговца, потому что, смотрите, если я сейчас настрою торговлю... Так, то что ж, Свет, загораживаешь мне дорогу? А ну пошел вон отсюда. Ну, что-то не хочет он идти. Я вроде его таранил, А он не таранится. Так, у нас может как-то персонаж бегать быстрее? что я не помню. Давай уже двигайся, двигайся. Вот, пойдемте, ребят. Тут есть у нас торговцы в этом городе замечательном, в Солитьюде. Который, так, но они у нас открываются в 8 утра. Я же не буду а, ждать под дверью. До восьми утра в каком-нибудь там, возле какого-нибудь крылечка. Давайте-ка я, наверное, знаете как. У вас есть здесь свободная кровать? Эй, а у. может я здесь с вами прилягу? Нет, нельзя в чужой кровать спать, мне пишет Так, ладненько, раз в чужой кровать спать нельзя, тогда мы сейчас пойдем в какую-нибудь другую. Блин, что-то не помню, быстрее тут может бегать наш персонаж или это максимальный? По-моему, может, да? Так, а если на, на буковке какие-то понажимать? Что-то не помню, по-моему, у нас есть возможность бегать быстрее. Ну, что-то я подзабыл как это делается. Ага, все вспомнил. То есть, это когда выносливость тратится. То есть, да, нажатием на альт на у нас бегает просто как конь наш персонаж. Ну, ладненько, сейчас под дверью тогда переночуем, раз тут у нас... А... Короче, ребят, все деньги я просала, как вы, наверное, понимаете, а у этого чувачка их никак не забрать. То есть, я сейчас очень сильно растратно отношусь к своей персоне, как вы, наверное, заметили уже. Но ничего, это, ребятки, только первые 100, 100 уровней. То есть, мне нужно добить торговлю до 100. То есть, а потом уже мы будем зарабатывать бабло. У нас деньги будут всегда и везде. Пока что мы страдаем. Так, пойдемте прогуляемся здесь по местности, по окружающей. Посмотрим, что можно здесь подсобрать. Все ингредиенты, которые попадаются нам на пути, естественно, мы подбираем. да То есть мы же все-таки алхимик. А алхимия сейчас это наше все. Мы зарабатываем только на одной лишь алхимии. Так, кражи из бочек мы делать не станем. Мы только будем брать то... Из чего можно брать? Мы не воры, мы идем по нормальному пути пока что. Так, а, а там в дальнейшем будет видно, куда нас судьба наша занесет. Так, вот этот вот мох, да, что на стенах, его тоже надо подбирать. Но я уже, по-моему, здесь подбирал, а он растет не так уж и быстро. Так, пойдемте, ребята, к торговцам, к местным. Здесь у нас дом не торговца явно. А, да, у нас на, на дворе ночь. Приходится бегать, друзья, ночью. Ну что ты, Свен, подсвечивай мне дорогу. Что-то мне здесь очень темно, хоть глаз выкали. Так. Со стражниками мы не будем болтать, они, мне в принципе, не интересны. А, да, по пути стараемся, собираем все, что попадется. Так, тут я уже кладбище обобрал, да, то есть я, ребятки, здесь уже был проездом в этом городе, в Солитьюде, поэтому уже много чего пособирал. Ну вот, мы заходим в торговый квартал, то есть в торговую площадь Солитьюда. Краткий экскурс, да, у нас тут э, ходит Елизавета, шатается ночами, значит, она по улицам города. Иди домой спать уже, что ты тут бродишь-то ходишь? Скорее всего, с пивнушки откуда-нибудь идет. Так, ладненько, идем дальше, друзья. Так, здесь у нас рыночная площадь, прошу ознакомиться с здешними достопримечательностями, так сказать. Там у нас огромная мельница, которая хрен его знает, чем мелит. Вот, ну тут мы утром будем, поторгуемся, попробуем с местными. Так, вот эту травку мы забираем, да, не против же никто, да, товарищи стражники, вы же не против, что я забрал здесь травушку? Она мне пригодится, да, я алхимик, поэтому собираю всякую хренотень, шарюсь по мусоркам, шарюсь по разным ящикам, выгребным ямам и прочему, так как я бомжар, алхимик мне всегда не хватает денег. А теперь, после растраты и после разговоров с этим чудаком, блин, жиро у меня вообще на кармане осталось всего 3000 золотых. Мне нужно как-то дело компенсировать. О! Кабак, смеющаяся крыса, верный же, кабак это, да, отличника. вот тут мы, наверное, и заночуем Благо мне средства-то позволяют ночевать хотя бы не на улице, а где-нибудь в помещении Так, ну давайте зайдем сейчас и посмотрим, что здесь предлагают нам об этом В этой смеющейся крыс крысе, я бы немножко опрокинул пару бы бокальчиков, чего-нибудь покрепче, да После такого-то растратного тяжелого дня, ребятки Че? Че ты там говоришь? меня приветствует это понимает здравствуйте здравствуйте здравствуйте товарищи я к вам тут а, ненадолго просто мне нужна комната где передохнуть что вы хотите рассказать прекрасной женщине я вас слушаю да может быть скидочек мне дадите каких-нибудь смеющую... комната 50 золотых вы охренели что ли? тут что так дорого то ладно снимаем комнату Она твоя на день. да неужели да давай он мне в общем предоставил комнату а больше ни о чем я его расспрашивать не стану. Тебе твою пойдем, пойдем, братишка. Я с удовольствием пойду и ознакомлюсь. Где там твоя комната? Предоставь уже ее мне. Так, а пока он ходит, бродит, показывать мне мою комнату, я, наверное... Нет, нельзя мне ничего украсть, потому что мы реально будем воровать. А воровать я не хочу. Я иду по пути такого, знаете, человека, который... Не хочет вылезать в эти воровские все штучки. Так, где комната-то? Куда ушел-то? Муж... Мужчина, куда-то ушел. Веди меня. Веди меня, где комната? Так, что-то у нас подделать записи Не, не буду я ничего подделать. Это что, моя комната? Так. Что, все? Что, пришли? Ага, не кров... Хорошо, хорошо. Попрошу вас выйти из помещения, я буду переодеваться сейчас. Быстрее, быстрее, мужчина. Ну, что ж вы стоите так? Ну что ж, как вы долго выходите, ладно. Пока вас всех дождешься. Так, 2 часа. Нам необходимо поспать часов 6 или даже 7, наверное, лучше, чтобы у нас все магазины открылись и зафункционировали. Они, по-моему, у нас в 9 часов открываются все лавки. Мне это сейчас очень-очень важно. Так, ну что ж, мы отдохнули. Да, то есть это просто великолепно. Всем. Все наши навыки сейчас будут просто увеличиваться быстрее. Посмотрим, какие книжечки здесь есть, но я их читать не буду, да. Смотрим. Красноречие. Я сейчас обучусь пару навыков красноречия, да, и у меня снова, снова, снова будет повышение уровня. Да, ребятки, с повышением уровня надо, надо понимать, что здесь и прокачиваются окружающая среда. То есть, чем мощнее становимся мы тем э, внешний мир и внешние все монстры также прокачиваются внеш... вместе с нами. Такая, ребятки, система прокачки в Скайрима. Никуда не денешься, приходится адаптироваться. Вот. Мне интересно сейчас, ребятки, вот именно такой вот стиль прохождения. Я начал развиваться именно с каких-то таких навыков, которые, ну, не, даже не бойцовские, то есть, а боль, больше они такие, знаете, побочные. Но, тем не менее, от них тоже есть плюсы большие, друзья. Я в ближайшем будущем не хочу быть, а, так сказать, с дырой на заднице. Я хочу ходить в крутых шмотках и с крутым обмундированием. А для того, чтобы это покупать, все, нужны бабульки, друзья. У нас дождик так не прекращается. Капец просто. Ну, что ж, ладно. Дождик тут ни при чем. Надо найти мне нищего, да, который может мне дать баф на красноречие. Давайте посмотрим а, мою магию, что у меня здесь есть. А, Так-так-так, Благословение, обучение. Да, у меня, скорее всего, уже баф упал. Здесь есть какой-то нищий бомжара, да, где-то здесь ходит. Такой же, как и я с голой задницей. И который мне даст небольшой баф. Надо его найти. Чё, дождик, да? Почему без зонтика? В СМИ костюм. А я бы тебе посоветовал зонтик взять, женщина. Ты без зонтика промокнешь, простынешь, заболеешь. И тебе уже никакой костюм потом не поможет, черт тебя побери. Так, ну ладно. Где-то надо нам найти нищего. Вот он, вот он, братишка нищий. Я ему сейчас помогу. Здорово. Хотя, с другой стороны, пока нет бафа на красноречие, возможно, цены Жиро нам дает, будет давать меньше, да? Кто помнит, сколько давал а, Жиро -жиман, когда у нас было красноречие повышенное? Никто не помнит, а я вот сейчас специально проверю. Вроде бы один навык что-то в районе четырех стоил, да, у нас. Давайте я сейчас к нему еще раз наведусь по пути соберу цветочки. Блин, давайте-ка я... Короче, я шел, давайте не будем сбиваться с цели, то есть я к нему обязательно приду, но чуть попозже. Давайте мы сейчас сначала торганем здесь с местными. Естественно, я красноречие пока увеличить не стану Так, начинаем торговать, друзья Здесь у нас что такое? Это всякая всячина зайдем сюда и поторгуем Но, но, большое но Давайте глянем на тот момент Есть ли у меня зелье, увеличение красноречия Это очень-очень важный момент, который необходимо, друзья, соблюдать Сейчас я гляну на свои зелья Смотрим, так, магию есть, регенерация есть так, повреждение, а где у меня, так, а, из... а красноречие, искусство, а, искусство торговли оно называется. У меня есть одно зелье, да, но необходимо наварить еще, но для этого места мне хватит. Приветствую вас, Сейма, здравствуйте. Что скажете? У вас есть что-нибудь сказать? Нет, у нее ничего не хочется нам говорить. Ага, что мне нужно? Мне нужно что-нибудь на продажу. Так, это я пока не буду выяснять, друзья. Все квесты я начну выполнять, как только прокачаю, как только прокачаю свои вот эти важные скиллы, когда начну уже... Когда более-более боеспособен стану, да, то есть тогда я уже пойду в разнос и буду выполнять все квесты, да? Так, ладно, я это понял. Я знаю, что сейчас сделать хочу во всякой всячине. Я хочу сейчас выпить свое зелье повышения искусства торговли и поторговать с тобой по максимуму. Так, так, так, все, поехали, давай. Торгуемся, торгуемся. -то так, отлично. Твой товар это полная это чушь, что... это, Точнее, не твой товар полная чушь, полная чушь, что твой товар мусор. Я в любом случае воспользуюсь когда-нибудь твоим товаром, но не сейчас. Сейчас воспользуешься моим товаром ты. Несмотря на то, хочешь ты этого или нет. Я буду тебе продавать всякую барбит... Всякую которую ты непременно у меня купишь, женщина. Ну что ж, поехали. Цена. А. Зелье повреждение магии. Яд, пожалуйста, покупай. Мой замечательный яд, то есть я как говорится, торговица -то от бога, поэтому ты в любом случае, женщина, у меня купишь этот чертов яд. За 1043 поняла меня? Покупай. Купила, друзья. И мое красноречие еще раз повысилось, причем бесплатно, друзья, до 82-х. Я, я получил новый уровень. Да, это, конечно же, и хорошо, и плохо. Ну что ж, где мои дешевые зелья, которые я варил специально для этого? Вот, ребят, та ситуация, про которую я говорил. Водное дыхание есть. Есть сопротивление к холоду, есть урон магии. Ну, мы, наверное, сопротивление к холоду продадим одну штучку. Да, то есть. Ага, подожди, что-то не то я делаю, да, на самом деле, нужно, ребятки, внимательно быть. То есть, одну штучку продаем. И 68 остается у нее. Чтобы еще продать такого на 68. Восстановление магии, восстановление запас сил. Вот эти зелья, я, которые со звездочками, я их использую на постоянной основе. Они чисто для меня, когда у меня начинает подгорать жопа от каких-нибудь монстров. да, То есть я их начинаю использовать. Эти замечательные зелья, собственно, приготовления со звездочками. Я со звездочками не, не продаю. Могу от Дух Защитника продать зелье Защитника. При бл блокировке получается на 10%, больше, на 10 больше урона. 10 60 секунд. Я там обморожение. Вот это, кстати, хрень полная. Можно продать от обморожение Восстановление магии, но это, кстати, пригодится Слабо зелье лечение Вот это, кстати, тоже можно продать, но Я предпочту это Да, наверное, можно продать, Чё, я этими зельями пользоваться вряд ли буду, потому что я сам Варю гораздо круче зелья По 12 они стоят, да И 0,5 они весь, то есть, да И поэтому я их продаю благополучника Они мне не нужны, то есть 50 Так вот, 48, замечательно просто все выкачали мы из нее все бабосы Золото у нас теперь есть и бегом бежим в соседнее, в соседнее помещение, где тоже торгуют всякой а, ерундой. Все, прям бегом на полной скорости. Это у нас котелок Аркадия, я его знаю. А, ароматы Анжелины, извините меня. Котелок Аркадия у нас находится в Вайтране, а аромат Анжелины в Солитюде. Где-то старая бабушка, которая торгует. Приветствую. Да, давай мне сразу что-нибудь продавай, пока у меня баф на торговлю стоит. Ха, -ха, ха так, ну что ж, давайте посмотрим. Тысяча, значит, у нее... И мы, кстати, с ней тоже самое можем проворачивать, как и с Аркадией. Такая же фишечка, мы сможем из нее выкачивать необходимые нам ингредиенты. Так, смотрим, значит, а, давайте сначала продадим ей то, что у нас есть. Но ну, Можно, да, кстати, сделать, смотрите, следующим образом. А, мы, смотрим, можем переносить больше вес. Я сначала у Анжелины Мурар, это ее фамилия, выкуплю сначала все ингредиенты, которые она продает. А, неважно, по какой цене, все полностью покупаю. Да, то есть я же алхимик, а мне вот эти все штучки, они пригодятся. А, отличненько. И теперь я эти деньги, которые я потратил на ингредиенты, друзья, запоминайте, это такой, можно сказать, хак, ну, может быть, все про это знают, может, не все, не знаю, мы сейчас с нее просто-напросто все эти деньги обратно выбьем, где наше зелье, хочет она или нет, мы ее все равно продадим, 930 стоит яд замедления, один, да, вот мы его и продаем, да, то есть как раз из нее почти все деньги вытаскиваем, и плюс еще водное дыхание, не водное дыхание, а сопротивление холода, потому что водное дыхание мне в любом случае когда-нибудь пригодится, я его использую по назначению, и я именно стараюсь продавать только зелье собственного приготовления. Так, одно вот такое мы продадим тебе зелье, забирай, и, наверное, дальше мы вот этими маленькими зельями догонимся, да, то есть на 66, 60, вот, все, забирай, замечательно поторговались, бежим в другое помещение, так, ну хотя нет, не бежим, друзья, стоять. Сейчас мы постараемся здесь, и здесь, прямо здесь, да, сварить каких-нибудь еще зелий. А именно, вот видите, у меня баф сейчас спадает в правом верхнем углу эк экрана на увеличение цен. Да, он у меня падает, и я сейчас посмотрю, есть ли у меня ингредиенты сейчас в инвентаре. Вот у меня тут есть тоже алхимическая лаборатория. Мне необходимо сварить несколько зелий на увеличение... Прошу прощения. <коспорщение> на увеличение цен. Как же оно называется-то, а? Так, давайте смотрим, э, смотрим, смотрим. Повышение лицен, повышение э, искусства торговли, да. То есть вот оно у нас. И да, у меня есть ингредиенты. Так, из двух мы... Так, цены становятся выгоднее. Но я не думаю, что больше я смогу их повысить. То есть у меня сейчас только лишь такие зелья. Давайте штучки три. Штучки три, на пока сварим, нам хватит в ближайшее время. А там у меня алхимия повысится, я буду говорить больше. Поэтому я не стараюсь, ребятки, слишком много таких зелий варить. Так, ну что ж, если вдруг нам не будет хватать, да, на те два пункта, которые мы не изучили, я буду здесь с Анжелиной проделывать то же самое, что и с той женщиной в Так, ну что ж, а, есть еще одно место, а где там, там женщина, вот оно, да, тут у нас это... Что-то со, со, со шмотками, по-моему, здесь связано. Сияющая одежда, она называется. Вот здесь мы давайте тоже сейчас торганем немножечко. Я уже всех здесь торговцев спонсировал, да. И они мне предлагают э, больший э, лимит по своим э, финансам. Так, я имею в виду вот эту Один, цифру в 1250. А обычно она раньше была на 500 меньше. То есть я уже их тут ну, всех профинансировал. И они уже более обеспечены, так сказать. Для, поэтому для меня у них... Э, минимальный порог гораздо больше. Короче, наговорил о что-то, ребятки. Я думаю, кто-то кто понял, кто-то, может, не понял. Если, ребят, кто не понял, пожалуйста, в комментариях пишите, я поясню, что я имел. Что я хотел сказать, сказать этим, да. То есть у меня, видите, красноречие не совсем таки максимальное, поэтому иногда говорю не совсем, как хотелось бы. Так, ну что ж, повышение искусства торговли, друзья. Повышаем и торгуем с этой женщиной. Так, ну что, продавай мне, точнее, покупай у меня все, что тебе не нужно. Это мое самое главное качество торговца, то есть барыги, шар шар шарлатана и так далее. Ну что ж, давай, покупай мне все, что тебе не нужно. Так, так, так. И какой еще бы тебе продать зелье? Сопротивление ядом. Да, тоже набор из непонятно каких эффектов. 386 он стоит. Ну да ладно, на один больше. Ничего страшного, я не жадный сегодня Так, смотрим, значит, 6300 тысячи стоит а, а, Развитие одного навыка Поэтому 6300 нам недостаточно Нам нужно еще у кого-то торгануть Скорее всего это будет Скорее всего, скорее, да пошла-то Что-то она там начинает блин, Плохие слова обо мне говорить В общем, есть еще торговцы здесь на улице Зачем ты это Так, что за потасовка? Чего-чего? Ты мне что ли, сказал? Ты кому сказал? стражник? Так, Свен, пойдем, хватит здесь стоять, мокнуть уже. но ну, пошли. Что-то ты на... даже домой не заходил. Так, о! жиро, Да ты что? А я тебя как раз-таки искал. Стоять. Стоять, чувак. Ты мне как раз-таки нужен. Красноречие. Так, 450 даже стоит, ребят. чуть дорого как-то, да? 450 запомнили? А если я возьму баф на красноречие, будет ли дороже вот эта стоимость? Мне интересно. Просто баф он у нас добавляет, красноречие, Да. Да, я сейчас пока не буду обучаться, я просто запомнил, да, 4 ребятки 150, надо найти бомжа и с ним э, дать ему монетку. Так, увидим, куда он у нас идет, он у скорее всего, в кабак пошел, Жиру, ах ты ж такой негодяй, ты в кабак, да, пошел, в кабак пошел, бухать он пошел после тяжелого трудового дня, хотя трудовой день-то еще не начинался, но он любит, как я понимаю, с утречка. как говорится, с утра выпил, день свободен. Чувак, меня пока не интересует, подожди, я потом к тебе подойду обязательно, я знаю, что ты даешь квест, но пока потерпи немножечко, потерпи. Ладно, пойдемте на торговую площадь, у нас, ребятки, дождь, возможно, поэтому никого из торговцев здесь нет. Я, конечно же, могу ошибаться, но как-то странно, смотрите, никого здесь нет, ну ладно, тогда нам остается только одно, это идти к женщине-алхимику, и торговать потихоньку с ней Нам нужно, нам нужны, ребят, бабки И нам нужно все-таки э, Нам нужно все-таки Два пункта точно развить Сейчас посмотрю О, вот у нее, кстати, можно Взять Ингредиенты необходимые У нее здесь, смотрю, наросло от чего Я, по-моему, у нее уже забирал эти ингредиенты, но Я смотрю, тут у, у нее все ингредиенты Уже снова подросли Ничего, если у тебя тут вырвал. О, ты, по-моему, помолодела, женщина ты как-то быстро помолодел. А, это ее просто помощница. Сама-то она, вот. Здравствуй, старая женщина. Я у тебя сегодня уже был. Сейчас мы тут, в общем, торговать с тобой будем. Но сначала я хочу осмотреть этот дом. Я смотреть хочу его. И я вижу, что здесь у тебя неплохие есть ингредиенты, да? Здесь ингредиенты. Так, здесь на что такое? Видите, у, не, у нее тут не запрещено это все тырить. Она меня считает своим человеком, потому что... Ну, я реально с ней давным-давно уже сотрудничаю, давно торгую. Поэтому я думаю, что у меня репутация в отношениях с ней нормально, поэтому она мне все разрешает. ну за исключением некоторых вещей. вот это, например, я украсть не могу, то есть все равно не надо наглеть. так, ребят, что? встали-то, подвиньтесь. дайте пройду. сейчас я вас растолкаю. раз уж вы не хотите меня так просто просто пропускать, так смотрим, что здесь. больше я смотрю растений у нее нигде нет. есть только крутые зелья, которые, да, действительно, я наглеть не буду, я забирать их не стану. все, ухожу, пойдем вниз. А сейчас мы будем с тобой разговаривать по-взрослому. Ну, подвинься. Что ты, дружище, встал-то, загородил тут мне проход. То есть, подвинься, говорю, двигайся. Не буду осторожен, если будешь мне двери преграждать. Конечно, буду толкаться. Так, большой мешок. Посмотрим. Бывает солька в таких мешках. Мешки муки нам интересны. Да, то есть я знаю, что можно найти солька. А в тумбочке что? Да, вот такой вот я, ребятки, люблю шариться по чужим ящикам и сумочкам. Так, септим берем. Я на это дело такой алчный человек. Это что такое? Сияние одежды регенерации. Опа. И что, можно взять прям так вот просто? Конечно же забираем, если так можно просто взять. Так, эльфийское ухо забираем, снежные ягоды забираем, если вы не против женщины. Она не против. Она стоит, просто смотрит, а я у нее тут все забираю. Так, полот... полотняный шкаф. Платяной шкаф. Забираем из него все. С тумбочки тоже, наверное, заберем. Так, что у нас тут есть? Всякие книжки нам пока не нужны. Рулон бумаги не знаю, нужен или нет, но... Денежки мы... От денежек мы никогда не откажемся. Так, это что за книжечка? Амулет Карли, неинтересно. Так, ладно, выходим. Все, здесь вроде все прошарил. Полотеной шкаф. Оп, еще сеп септи мы забираем. Вот эту, кстати, шапочку тоже можно было бы взять. Я бы изучаровал как-нибудь, да? Ну да ладно. Хотя давайте заберем, что нет. -то. Почему бы и нет? Она точно такая же, такая же, как у Жиро Жимана, у нашего замечательного, которому мы обучаемся. Богатые ботинки, богатый головной убор, друзья. Офигеть просто... 0, вот шапочку я заберу, а ботинки пока не нужны. Шапочка мне просто-напросто интересно, друзья. Так, смотрим. У меня головного борта никакого, пока без него хожу, пока не. Пока что, друзья, я в нем не нуждаюсь. Мы пока стараемся вести не бойцовский образ жизни, а именно, что такой вот разгильдяйский, да, проходной. То есть мы шаримся по всяким торговцам сейчас, тренируем красноречие, болтаем, там все дела. Тролля-то поля. Так, где ты, женщина? Приходи уже сюда на свое нормальное торговое рабочее место. Мы с тобой сейчас будем торговать. Где ты? Ну где она там шляется-то? Идем, идем уже. Идем, сейчас я быстренько здесь сохранюсь. Я знаю, что я у тебя уже выкачал а, добрую так, часть денежек, да? И сейчас мы будем продолжать наш с, с тобой махинации. Смотрим. А, золото у нее ноль, а ингредиенты у нее, я вижу. А, подождите, ингредиентов у нее нет. Ну что ж, тогда придется тебе ударить по голове мечом. Чтобы появились ингредиенты у тебя. И загружаемся, друзья. Аккуратненько делаем то же самое, что и делали мы с Аркадией в первоначальном нашем начинании. Так, ну что ж. Что-то как-то загружается. Ну, сейчас загрузится. О! Подождите-ка. А, я загрузил автосохранение, друзья. Немножко не то я сделал. Надо было загрузить вот это сохранение. То есть на F9 у нас загружает авто, а не... Не то, которое мы сохранили ручками То есть надо было просто сохранить тогда на F5 И загрузить на F9 Тогда мы загрузили бы то, что нужно А сейчас немножечко не то произошло Так, ну что ж, а, значит мы ударили ей по голове Она не должна ничего помнить И смотрим, что у нее есть на продажу Ой, что-то я, по-моему, купил Да, у нее зелье купца купил Да нахрен бы оно сдалось, цены становится выгоднее на 10% У меня и то круче, ну ладно Небольшой косячок, друзья Ну ничего, я у нее все это дело выкуплю Покупаем опять-таки у нее все ингредиенты Блин, я сейчас опять буду перегружен, похоже, да, у меня. Ну, хотя, ладно, у меня Свен а, сможет понести. Все это дело мы его сейчас разгрузили, поэтому не страшно, друзья, не страшно. И смотрим, продаем, точнее, ей то, что нам не надо. Так, зелье восстановления магии регенерации. Так, подождите-ка. Видите, да, какой минус? То есть, давайте выпьем зелье повышения искусства торговли, которое я у нее купил, зелье купца, вот оно, да. И хотя бы с ним сейчас поторгуем. Оно нам все равно сейчас не нужно... Так, подожди, подожди, женщина. А, Давай-ка мы тебе сейчас продадим то, что нам не нужно. Так, по цене. Цена, значит, это продадим. И остается 400. Видите, как цены взлетели, ребятки? Было 700, осталось 800. Это очень важно, особенно если у вас очень дорогие какие-то предметы. Так, осталось 474. Что под это подходит? Регенерация здоровья, но это то же самое. Так, да, то есть это тоже, по-моему, я сам делал. Поэтому я продаю просто-напросто, не запариваясь. Все. Этот момент мы сделали. На F5 сохраняемся и ударяем снова ей по голове. Можно было просто руки. Так, и загружаемся. Штраф добавлен. Ну, штраф не будет, она сейчас все забудет. У меня есть такое устройство, забывалка, да? Забывалка, как в людях, в людях черным, да? То есть мы просто ударяем по голове, она все забывает. У нее появляются ингредиенты. О, как много. А, это мои ингредиенты. Вот у нее появились ингредиенты. Да, все, у нее опять покупаем. Все нам пригодится. 7000, друзья, у меня. Ну, надо еще. Надо еще. Поэтому сейчас мы из нее все это дело выкачаем. Так. И продаем снова зелье, которое я уже наварил заранее. По 800. А почему по 800? У нас еще баф, что ли, остался? Да, ребятки, у нас еще остался баф. Поэтому мы торгуем с бафом. Раз. И 272. Чем бы нам это выкачать? Давайте сопротивление холода одно продадим. Да, то есть, ну, 8300 нам этого недостаточно будет. И, наверное, еще раз надо будет ей по голове дать. Сейчас, секундочку. Сохраняемся. И по голове даем ей. Все, загрузка. Да, ребят, нам нужно больше денег, потому что мне еще два пункта надо выкупить у Жиро. Жиман который, да. Так, баф у нас, я так понимаю, еще сохранился. И теперь мы смотрим. Так, 1000 золотых у нее есть. Давайте сразу покупаем у нее все ингредиенты, которые она продает. И продаем ей нашу барматуху, которая нам, в принципе, не нужна, но ей это точно она понадобится, Я уже тут прорекламировал ее как следует. И я уверил эту женщину, что ей это нужна барматуха, как никогда раньше. Из-за этой бормотухи она станет моложе на 500 лет, поэтому она у меня покупает ее с удовольствием. Так, сопротивление холода, мы, значит, еще одно зелье продаем, 106 остается, Из урон маги тогда тоже продадим один, видите, ребят, как я выравниваю сумму максимально удобным способом. Блин, одна штучка, продавайся, так, все, продали, по 1, 9, 300 у нас, и идем, ребятки, к жирожиману, который бухает, сидит у нас, в кабачке. Блин, я перегружен тем временем. Давайте Свену нашему отдадим что-нибудь теж... тяжелое, да? Что Давай-ка мы с тобой сейчас обменяемся вещичками. У нас здесь хренища всего тяжеленного. Так, волчьи шкуру можно тебе, кстати, тоже отдать. Давай-ка отдадим тебе, да, ее. Пускай она будет у тебя. И смотрим еще по ингредиентам. У нас сейчас только ингредиенты самые тяжелые, да? То есть идем, идем, идем. Нам нужно большое количество и... Так, вот эту гниль можно отдать, да, забирай гнилье всякое. Так, дальше смотрим. А, ну, вот это клюв ястреба можно отдать. Ну, надо сначала отдавать то, что прям вообще дофига. Вот, например, Моро, там Кинелла. Ага, все, я уже могу идти нормально. Все, погнали, чувак. Веду, веду, погнали. Веду, как и самый ведущий в мире аппарат. Так, поехали. Нам сейчас нужно жиро, который сидит у нас в таверне. Я знаю, я, я просек, куда он днем у нас ходит, да. То есть этот чувачок у нас, значит, ходит по кабакам днем. Вот, пойдемте, ребятки, его и найдем. Но пока у нас, ребятки, загрузочка... Пишите свои какие-то советы по прохождению в Скайриме или пишите свои вопросы, что бы вы хотели увидеть еще по Скайриму на моем канале. Возможно, это будут какие-то гайды, возможно, может, может быть вам интереснее будет посмотреть какие-либо секреты по Скайриму. Ребятки, вы пишите, не стесняйтесь, а братишка Scratch уже подумает, что какой, инфа, какой материал для вас подготовить к следующему своему выпуску. Так, жиросжимал у нас здесь, по-моему, гасится. Пойдемте его здесь поищем. Вроде 2 часа уже прошло с тех пор, как он сюда зашел, а может быть чуть поменьше. Вот мы сейчас постараемся этого чувачка здесь и отыскать. Да, где же он у нас? Где же наш наш многоуважаемый Жирожиман? Зачем он мне нужен, друзья? Он мне нужен для того, чтобы я обучился искусству алх, ал, не алхимии, а красивой красивого произношения своей речи. Здоровенько! Он тут сидит, оказывается, он не бухает, а он сидит в сторонке. Молодец! Хватит, чувак, болтать уже. Давай лучше научи меня красивее говорить. Замечательно! Так, ну что ж... Два пункта он меня сейчас им точно обучит. Давайте учимся, друзья. 4200! Офигеть! Ну и цены у тебя, мужик! Ты вообще, по-моему, наглеешь на глазах. Ладно, мы обучились, ребятки, по максимуму. Теперь у нас уроков по максимуму взято на уровне. Вот поэтому я не поднимаю, ребятки, уровень, а стараюсь обучиться максимальному количеству навыков на определенном уровне. Мне, ребятки, это очень важно, потому что если мы будем перескакивать через уровни, мы... Не возьмем э, то возможное количество навыков, которые могли бы взять. Я понимаю, что это можно так изучать, обучать, но пока что я стараюсь этим воспользоваться за деньги. Ну и дальше будем копить. И дальше будем мы, э, естественно, покупать у него, пока это возможно. Ребятки, новый уровень теперь можно поднять. И давайте-ка теперь э, вольем э, наши навыки, наверное, в здоровье. У меня сейчас повышенное, но на 20, по-моему, пунктов. Да-да-да. Стало быть, что же нам развить-то? Запас сил мы будем больше таскать, это хорошо. Здоровье, это у нас повысится вот этот вот, это показатель здоровья, то есть мы больше сможем сдерживать атак. Но так как я планирую впоследствии каким-нибудь дальнобойным бойцом быть или магом, то есть я буду всегда атаковать со спины здоровья, мне много, в принципе, не нужно. А я, наверное, уже начну потихоньку развивать, ребятки, магию. Магия это тоже очень полезный показатель, хотя я может быть, ребятки, и ошибаюсь. Запас сил, давайте пока запас сил, я до 300 догоню запас сил, а уже потом будем распределять по необходимости. Магия, не магия, не знаю, друзья, магия в принципе для магов. Давайте запас сил разовьем, пока что нам он будет очень-очень нужным параметром. Пока что. Ну, опять-таки, говорю, что я, скорее всего, переквалифицируюсь со временем. Так, ну ладно. На этом моменте, пока мы сегодняшнюю серию будем заканчивать, друзья. Мне сейчас надо будет подзаработать немножечко денежек, да, для того, чтобы и дальше развиваться. Так, ничего здесь, если присяду, да. Так, так, так, здравствуйте, товарищи. Я вот тут специально перед вами сел, чтобы поболтать о том, что мы завершаем текущую серию, друзья. Надеюсь, вам понравилось мое первое, так сказать, видео в прохождениях по скайриму. Да, то есть теперь я периодически буду выпускать видосы в прохождении по скайриму, но мне непременно, друзья, нужна ваша поддержка. То есть это банально, поддержкой вашей могут уступать лайки и комментарии под данным видосам. Давайте накопим 100 лайков и 50 комментариев к этому видео, чтобы вышло продолжение прохождения кому...